У одних получается у других нет у одних жизнь наполнена их аж трясет их наполнено эмоциями там, радостью какой-то вот как моя соня знаете она приезжает там с производства она сейчас запускает там, производство косметики и приезжает и аж танцует за столом и я говорю вот это да тебе плющит почему ей так нравится эта жизнь понимаете почему вот наслаждается этим у меня более так не буйно помешано, у меня более тихо. Я наслаждаюсь от того, что вот просто есть возможность жить. Почему я так выбрал для себя жизнь свою или так построил? В моей жизни был период, когда уже все сказали, что будет конец. Сказали, дальше не будет. То есть я человек, болеющий онкологическим заболеванием по сей день. Мне диагноз никто не снял. И как человек, который болеет данным заболеванием, я могу сказать, что э, когда было очень плохо, мне говорили, что шансов никаких, что не ни оперироваться, не химиотерапию делать уже нет смысла. И как тот человек, который понял, что а все остальное было бессмысленно, у меня на то время было и имущество свое, и недвижимость своя, и бизнес процветающий. А зачем? Ну и ради чего это? получается все время бежал для того чтобы это было а и не жил утром вставал там приседал закалялся бежал на работу на работе старался быть максимально кем-то слушал коучей читал там изучал что-то ходил на семинары потом занимался работой зарабатывал откладывал строил изучал там бухгалтерский учет потом делал этот бизнес и так далее а потом столкнулся с тем что а, а вот зачем Получается, сын со мной тогда не жил. Женщины у меня на то время не было. Та, которая была, я с ней жить не хотел. И так как-то оно все, знаете, ради чего это все было. И вроде и не пожил, вроде и лет-то уже, а жизни не было. И вот когда я понял, что а надо жить, надо жить. Не предавайте свою жизнь. Не предавайте ее на новости, не предавайте ее в интернете. Вот такая она, знаете, когда какая она настоящая? Вот когда вы утром проснулись и лежите в кровати, вот она настоящая жизнь. Вот в этот момент она настоящая у вас. Или когда вы спать ложитесь, и есть кто-то рядом, кого можно обнять, вот тогда она настоящая, когда не заморачиваемся, возможно.